Всем привет, меня зовут Михаил, сегодня я буду делать прикроватный светильник и для этого мне понадобится рейки 15 на 15 мм, патрон для лампочки, вилка, выключатель, 1 метр провода, ну и сама лампочка. Мне понравилась вот такая желтым цветом на 60 Вт. Я извиняюсь за то, что на камере меня практически не видно, да и зачем я вам нужен. Ведь моя задача сегодня это показать вам возможности вот такого фрезерного и циркулярного стола. Изделие у меня сегодня несложное, но я вам рекомендую посмотреть видео до конца, так как тут есть интересные решения. Кстати, друзья, я обновил систему аспирации в мастерской, делали мне ее в Ярославле под заказ. Честно говоря, надоело мне уже играться с этими вытяжками как Jet, Encore, Belmash, и захотелось что-то более стабильного и серьезного. За полгода интенсивной работы я ни разу не пожалел о своем приобретении, но эта тема заслуживает отдельного видео и скорее всего она скоро выйдет на моем канале. Если интересно, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Устанавливаю в стол циркулярную пилу с фрезером и распиливаю доски на рейке с небольшим запасом в пару миллиметров, для того чтобы в дальнейшем прогнать их на рейсмусе в нужный мне размер. Когда детали уже откалиброваны на рейсмусе, надо снять небольшую фаску с четырех сторон. А сделать это, конечно, лучше на начальном этапе работы, так как потом это будет делать не особо приятно. Из-за того, что не получится использовать фрезерный упор с пылеотводом, и стружка будет лететь просто во все стороны. А если это делать сразу, то вся стружка будет улетать в пылесос, а не в ваши легкие. Беру транспортир, выставляю 30 градусов, поднимаю диск на необходимую мне высоту и нарезаю первые 6 тестовых заготовок для предварительной сборки и проверки точности угла. В этом деле самое главное это точно настроить инструмент, а именно сам транспортир и угол наклона на вашей циркулярной пиле. А он должен быть идеально 90 градусов, для того чтобы у нас в дальнейшем после склейки не получилось щелей. Собираю предварительные 6 деталей и мне все нравится. Теперь можно нарезать оставшиеся детали. Многие наши клиенты интересуются у меня, для чего в наших столах присутствуют продольные Т-треки. Собственно, как вы сейчас видите, их прямое назначение это для работы с транспортиром и кареткой поперечного реза. Ведь по транспортиру и каретке такие мелкие детали, во-первых, удобнее нарезать, а во-вторых, если сравнивать с торцовкой, то в тысячу раз безопасней. Ведь такую маленькую заготовку диск торцевой пилы подбросит под себя очень легко, и вы можете получить травму. Но и при работе с транспортиром конечно не стоит забывать про технику безопасности. Мелкой шлифовальной губкой слегка забиваю в ворс, прикручиваю струбцинами к столу небольшой отрезок фанеры и выкладываю заготовки. Прижимаю с другого бока заготовки для того, чтобы они у меня не сместились и приклеиваю малярный скотч. Наношу на торцы немного клея и склеиваю первую деталь. Выступивший клей я вытираю влажной тряпочкой. Для надежности можно еще стянуть металлическим хомутом, обычно так делают ребята, которые работают сегментной склейкой. Но я этого делать не буду и вы сейчас узнаете почему. Какой бы качественный клей вы ни использовали, торцевые соединения это не самая надежная склейка. Сейчас я буду делать пропилы на циркулярной пиле и в эти пропилы буду вклеивать вставочки. Во-первых, это придаст надежное соединение, Во-вторых, это будет выступать декоративной вставкой, которая будет симпатично смотреться на моем изделии. Для этого я смастерил вот такое нехитрое приспособление из подручного материала. И при помощи параллельного упора буду делать пропилы. У меня стоит ограничитель спереди. Также я прикрутил струбцину в качестве ограничения в точку возврата. Работает это следующим образом. Устанавливаем нашу деталь, делаем пропил, отводим приспособление назад, переворачиваем деталь и повторяем операцию. Диск у меня толщиной 2 мм, я заранее подготовил полоски и сейчас напиливаю их при помощи транспортира. В качестве примера я решил вам показать результат ручной работы, отпиливая хвостики вставок и как видите идеально сделать это не получается, ножовка оставляет риски, которые потом придется еще долго-долго вышлифовывать, поэтому для удобства работы я переворачиваю вкладыш на столе и примерно с запасом 1-2 мм отпиливаю хвостики на циркулярной пиле на всех заготовках, буквально за несколько минут, Ножовка я бы это делал наверное несколько часов. Точность здесь не нужна, потому как после этого я перехожу на другую сторону стола, где у меня расположен фрезер и при помощи фрезы с подшипником убираю остатки. И вот сейчас вы можете посмотреть, какой идеальный результат получается. Остается немного пройти наждачной бумагой, после пройти еще сверху эксцентриковой машинкой и можно переходить к следующему этапу. Марилка у меня от фирмы Renner, это очень концентрированный продукт, и ее можно разбавлять простой водой, пока вы не добьетесь нужного оттенка. Если сравнивать эту морилку с той, которая продается в простых строительных магазинах, то это земля-небо. Цвета получаются очень интересные и не выцветают по истечению большого количества времени. На сверлильном станке сверлю отверстие сверлом 3 мм, можно сперва просверлить отверстие, а потом покрыть морилкой, можно наоборот, разницы нету. Если острое сверло и есть подложка по деталю, то сколов у вас не будет. После этого беру 6 шпажек и вклеиваю их в эти отверстия. В качестве декора буду использовать вот такие проставки между заготовками. Покупала их на зоне, они стоят недорого и прям идеально мне подошли. Внутренний диаметр 3 мм. Ну, собственно, сам процесс сборки, тут ничего сложного нету, поэтому я, пожалуй, не буду это комментировать. Настало время изготовить дно и крышку, устанавливаю транспортир, у меня есть две вот такие вот заготовки, остались от предыдущего проекта, когда я делал детскую кроватку, я буду их использовать, но можно использовать и простую фанеру, тоже будет очень красиво смотреться под морилкой и лаком, нижняя крышка у меня на 1 см больше верхней, я это сделал специально для того, чтобы в дальнейшем на фрезере снять фаску. В верхней крышке я делал выборку глубиной 5 мм для того, чтобы крышка не просто ложилась сверху, а имела фиксированную посадку и не съезжала. Делаю небольшую фаску и эту же операцию повторяю с нижней частью. Пером в диаметре 12 мм просверливаю 6 отверстий, устанавливаю на фрезер фрезу диаметром 8 мм и делаю вот такую сквозную выборку. Внимание! Будьте предельно аккуратны с такой операцией на фрезере и соблюдайте технику безопасности. Фреза может резко потянуть заготовку на себя. На это влияет плотность древесины, расположение волокон и немного подсевшая фреза. Поэтому держите пальцы на безопасном расстоянии. Этой же фрезой делаю канавку для провода глубиной 4 мм. Слегка зачищаю детали с первонаждачной бумагой по торцам, потом шлиф машинкой по плоскости, наношу морилку, даю немного времени на высыхание и приступаю к сборке изделия воедино. Как собрать патрон с розеткой и выключателем, я не стал вам показывать, считаю, что это сможет сделать каждый из вас без моих рекомендаций. Наношу клей, переворачиваю, позиционирую и надо придавить чем-нибудь тяжелым на полчасика. Морилка всегда немного поднимает ворс, беру мелкую губку и слегка сбиваю, без фанатизма. Отмечаю расстояние для будущих резиновых ножек, просверливаю и прикручиваю. Придам немного блеска своему изделию при помощи прозрачного масла той же фирмы Рейнер, как и марилка. Артикул этого масла вы сейчас видите на экране, сильно наносить не буду, вот так вполне будет достаточно. Масло напоминает сгущенное молоко, но после полного высыхания оно абсолютно прозрачное. На этом видео подходит к концу, если вам понравилась моя работа, ставьте палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь. С вами был Михаил, до новых встреч!